На Намасте, дорогие мои! Здесь я читаю карты трасс-любовью для тебя. Сегодня тема расклада, что решил по поводу тебя и какие будет предпринимать к тебе действия. Соответственно, перед вами будет четыре варианта. Если у вас несколько избранников, выбирайте несколько камушков. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант, розовый. Давайте посмотрим, что решил по поводу вас и какие будет предпринимать. Действия. Что решил? У нас повешенный король жезлов, иерофан, солнце, умеренность. Дорогие мои, у нас вот какая ситуация у вас была до этого, такая она и произойдет. Если у вас, допустим, был реальный брак, реальное все, реальное отношение, то они так и будут продолжаться. Если у вас была подвешенная ситуация, то человек, я бы сказала, так в подвешенном ситуации пока что может и оставаться. Возможно, если у кого-то подвешенная ситуация, какие-то непонятки, человек может решать какие-то свои вопросы, свои вещи, брать за это соответственно ответственность. Но это, лично, кас, кас, это вопросы касаемо лично у нас гражданина и человека. Я бы сказала здесь в некотором а, таком роде, потому что здесь все-таки король жезлов, а там вот пашут, грубо говоря, люди, возможно, по поводу либо своей ответственности, либо своей работы может какие-то вопросы решать, но по поводу вас здесь остается, как оно было. Какая-то ситуация, я здесь, я бы сказала, возможно, некоторая недвижимая. Если, соответственно, человек напрямую с вами взаимодействует, встречается, живет, общается, я бы сказала, что здесь будет человек более-менее лучше, оптимистичнее и всевозможно делать какие-то определенные шаги для улучшения ситуации, но это если у вас есть некоторые между ним связь между ним какое-то некоторое хотя бы общение, то человек может, соответственно, как-то принимать какую-то ответственность на себя. Но, дорогие мои, правда, если у вас какие-то сложные отношения, либо непонятно я бы сказала, что здесь может пока что так все-таки в подвешенном таком состоянии быть. И пока здесь не будут решены какие-то глобальные вопросы жизненные, пока что в подвешенном состоянии так и будут. Если человек будет решать по поводу отпуска, не отпуска, будет решать что-то, но по поводу себя, какого-то какого некоторого счастья. Если счастье строится вместе с вами, соответственно, вместе с вами. Но а, пока что есть какое-то ощущение какой-то невозможности и какая-то ситуация, которая не особо движима. Поэтому, если что, если у нас дальние люди с друг другом не разговаривающие, так оно может и оставаться. Если человек особо действий не делает, а как-то, де а делает очень сильно мало, так же может принципе, делать, пока не решит свои какие-то вещи. Если, соответственно, вы строите вместе с этим человеком некоторое счастье, то, соответственно, человек будет взаимодействовать, но при этом в положительном ключе. Но смотрите, возможно, какие-то ситуации как пока у человека не устаканены и пока не является под его контролем, потому что здесь, в принципе, может касаться именно самого человека, его каких-то желаний, его... Ощущение, что он что-то хочет И вот с этим он как вот в стену Уперся и вот не может, возможно Возможно, также с кем-то даже Подоговориться то есть, дорогие мои, если договориться с вами, то здесь я бы сказала, что ситуация пока что неизменна, если у вас какие-то вот такие отношения. Давайте, какие будут действия все-таки. У нас Отшельник, Четверочка, Пентаклей, Двойка Мечей, Восьмерка и Влюбленные. Здесь я еще раз подчеркну, если, соответственно, с вами, то с вами, если без вас то молодой человек также может как-то ограждаться, как-то отходить, уходить, решать какие-то свои заморочия, свои проблемы. Возможно, я могу предположить также, что по отшельнику все таки восьмерки мечей может человек каким-то быть скрягой, может человек как-то себя не очень сильно красиво вести, бурчать, мычать. Это тоже, кстати, если что, не обижайтесь на человека заранее, возможно, просто... Как-то вот не хватает что-то человеку, какого-то, возможно спокойствия, стагнации в жизни, что в принципе такое некоторое бурчание и вызывает. Потому что ощущение некоторое дергание по двойке мечей, по восьмерке это может очень сильно сказываться на человеке. Поэтому, если что, человек будет реально скря... скрягой, он может быть нервным. Человек также может вам хамить в некотором плане, если будете перегибать палки. Возможно, также не особо воспринимать Ваши подколы и юмор, пожалуйста. Это тоже, я бы хотела бы сказать, тоже может сыграть. Поэтому, если что, будьте аккуратнее с, с этим человеком, у нас как-то как ощущение, как будто ежика. Ощущение, как будто ежика. Поэтому, э, ну, если что, бурчание, скрижание и какое-то, знаешь, как старческое. Такое может, кстати, происходить. Но ну, в любом возрасте, но все равно. Э, по восьмерке мечей вот не исключая, возможно, правда что тогда не идет человек, что в принципе, возможно, какой-то спор его не отпускает, также не отпускает человека какие-то думы, потому что здесь есть ситуация, которая держит этого молодого человека, либо это ситуация с вами, либо это ситуация, которая касается лично его, возможно, рабочих каких-то моментах, либо межличностно с другими людьми. Поэтому а все-таки расклад у нас общий, дорогие мои, тоже понимайте, пожалуйста. Поэтому вот здесь я бы сказала больше какой-то такой момент действия. Давайте совет, если что, ну, девушкам совет, кому надо, кому надо, вот прям вот хочу совет, что делать, да? Это вот для тех. Совет, что делать, совет, что делать, совет у вас все есть, у вас все есть при себе, чтобы что-то делать, чтобы что-то решать и чтобы взаимодействовать. А, возможно, не с ним, возможно, возможно, с самой собой начать взаимодействовать, начать что-то решать, начать что-то делать, как-то начать действовать. Возможно, кому-то придется уже как-то решить. Поэтому по поводу этого молодого человека, по поводу накоплений, по поводу муков, детей, также что-то, а, возможно, что-то решить, а, возможно также подсказать молодому человеку, что какое то некоторое свое видение на данную ситуацию. Но здесь, возможно, кому-то также понадобится mm... обратить также на себя внимание, девушки, девушки, которые не обращаем на себя внимание, обращаем на себя внимание. Возможно, у вас есть какие-то вещи, какие-то проблемы, где вы должны что-то решить. Поэтому, возможно, без, без мужского какого-то внимания к вашим каким-то проблемам. Поэтому, дорогие дамы, кому-то надо будет решить какие-то собственноручно какие-то проблемы. Я не говорю, что брать за него какую-то ответственность. Если касаемо, соответственно, вдвоем, то вдвоем решаем, если, соответственно, без него какие-то свои ситуации, то придется, я бы сказал, что-то будет делать, что-то решать, без, возможно, отсутствия, с отсутствием молодого человека. Также. Но поэтому, поэтому какое-то некоторое ощущение логики хладнокровного ума вам очень сильно может помочь в решении некоторых ваших же. Либо касаемо вашей семьи вопросов. Поэтому у вас все силы для того, чтобы что-то решить и без него. Если какой-то такой момент у вас происходит. Возможно, стоит прислушаться к мужскому мнению о каких-то вещах. Если, соответственно, мужчина тут как-то высказывается, либо что-то решает, соответственно, в вашей жизни, да вместе с вами, то прислушайтесь, пожалуйста, к мнению человека, что именно он говорит, что именно он думает по какому-либо вопросу. Если у вас вот какой-то такой момент взаимодействия. Возможно, просто стоит прислушаться, да, просто <laughs> к человеку, к его каким-то, возможно, идеям и тому подобное, да, это тоже может здесь быть. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. И давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Ну, давайте посмотрим, а что решил по поводу вас, и какие будет предпринимать действия. Дорогие мои, здесь, соответственно, может разыгрываться такая ситуация. Здесь император, пятерка Пентаклей, Девятка жезлов, Солнце и колесо. Дорогие мои, здесь решение. Здесь, если решил с вами, то с вами. Если решил без вас, то без вас. Если у кого был вопрос, будем ли мы вместе и тому подобное. Здесь твердое, уверенное мнение о том, как надо жить, как надо существовать и к чему надо стремиться. То есть здесь целеустремленное проговаривание того, человек решил по поводу вас, что он будет де делать. Я не удивлюсь, если он уже это сказал, что, как он будет действовать. То есть здесь определенно для себя поставлено видение, как оно должно. Быть. То есть здесь человек слова, человек не будет назад конем как-то ходить, поэтому если что... Если это э, слово против вас, то тогда человек будет защищать свое мнение от вас. Если человек не решил пока что-то с вами делать, то человек это обязательно скажет там, в ближайшем будущем, налад, наладит производство и обязательно все скажет. Потому что здесь есть у нас решение. Здесь Если человек решил без вас проживать дальше, либо как-то отстраненно, либо только друзья и только и точка либо только любовники и точка либо только жена и точка, вообще не знаю то здесь точка. поэтому прям сразу говорю решил но с вами либо без это большой вопрос и э, больше здесь Именно от его слов э, зависит то, как он себя ставит э, с вами, то, как он себя видит с вами и то, как он себя проявляет. Да. Если ничего не проявляет вообще, ну, э, я бы сказала, что спросите, а скажет сам. Если вы не услышите, я думаю, что, вы... я думаю, что по этому варианту все услышат э, свое какое-то точку зрения и решения данным молодых людей, потому что они уверены в себе, потому что они не хотят, возможно, в какие-то ситуации опять лезть, либо что-то им не мило в жизни, и поэтому они хотят это исключить. Если кто-то хочет перестраховаться, будет ощущение, что человек как-то перестраховывается. Также здесь пятерочка, так девяточка еще. Поэтому, дорогие мои, здесь вот мнение мужское, да, либо ты будешь со мной, да, я хочу, чтобы мы были вместе, здесь неукоснительно, непреклонно, решительно, здесь оно есть, то есть что решил, решил, но с вами либо без, соответственно, где его некоторое ощущение счастья? Если ощущение счастья решается вокруг вас, соответственно вокруг вас оно дальше. Если по вашей орбите проходит некоторое счастье, оно так и будет по вашей орбите где-то проходить. И если ваша орбита проходит, и его орбита вообще в разных ипостасях и в разных наклонностях, то, соответственно, в разных космосах вы будете находиться. Поэтому прям сразу говорю, здесь уже у нас решил человек. Но что именно зависит от того, где его счастье. Потому что Солнце Колесо все все-таки говорит о том, что где он счастлив, там он и будет происходить. Там он и будет находиться. Где несчастлив, он это будет переправлять, подшивать, золотать. Если между вами что-то залатать надо, то залатать соответственно здесь у нас а что же будет делать а какие будут действия предпринимать пятерка мечей семерка мечей троечка пентаклей и а, король мечей прям сразу говорю если у кого-то человек ведет двойную игру дальше вести будем дальше вести будем дальше прыгать будем если у кого такой момент проигрывается я думаю есть такие все-таки люди если если человек будет от вас отрекаться, то от вас отрекаться и уже, в принципе, как-то не возвращаться будет, возможно, какой-то холодный диалог даже сведет, возможно, вас вызовет на разговор, скажет свое мнение, э, расскажет что-то о семье, возможно, либо скажет, как мы будем действовать, если вы являетесь его семьей. Поэтому я бы сказала больше так. Если бы пятерки по семерке, у кого человек обманывает либо обманывал и вы это точно знаете, то так оно и будет происходить и ничего особо человек с этим э, менять и решать как-то не будет. Поэтому вот здесь вот вот я себе господин, я себе король, как я сказал, так и будет оно осуществлять. Поэтому если что. Здесь, если так оно с вами происходит, то так оно и дальше будет с вами происходить. Но здесь уже человек решил, человек сказал и человек будет об этом говорить. Если это будет вам даже больно, то человек даже пойдет на какие-то на так, на какие некоторые крайности. Возможно, также человек пойдет на много ради того, чтобы достичь определенных для себя целей и а свершений, я бы сказала, больше по пятерке, по семерке и по тройке Пентакли. Это может даже касаемо не только ваших отношений, но, возможно, вашей семьи, ваших денег, ваших финансов и тому подобное. Возможно, пойдет, но я бы не сказала, хотение выиграть да, битву, но не войну, да. Поэтому, дорогие мои, то есть, если с вами строится это счастье, и если от кого-то что-то зависит, то может человек, кстати, пойти на какие-то определенные крайности. Ради достижения каких-то своих благ и своих целей. Правда, если по пятерке, по семерке вдруг, кого кого-то обманывает, дальше так будет продолжаться. И я не вижу никаких изменений. Если у кого-то что-то не обманывает, и вроде как бы у нас все тип-туп, то в принципе... Просто для достижения цели будет все средства хороши для этого человека. Если надо что-то сделать, этот человек железно сделает, чтобы это не стоило. И как бы через какие медные трубы не прошлось бы ему самому, возможно, даже пройти. Поэтому, дорогие мои, вот так. Сигнификатор. Мужчины тут хотят некоторые знать. Давайте. Сигнификатор. Сигнификатор. недоверчивый, дружелюбный, приятный, романтичный, возможно также может посещать определенная лень матушка, возможно также какое-то такое спокойное соотношение сил, но здесь есть присутствует некоторое ощущение эмоциональности, то есть люди здесь эмоциональные но при этом папажек мечей, возможно, не особо как-то стабильно в настроении. Перепи переписчики в настроении также могут, могут быть как-то... Я не скажу, что спылить, здесь нету, но настроение может меняться очень сильно часто. Момент меланхолии могут полить, романтики, приятные люди, приятное общение могут быть душой компании, либо очень сильно из этого души как-то выделяться в, в свято Иисуса. <с> здесь, так, здесь так очень сильно красиво но а, а, сами под собой здесь все романтики прям а, до да, мозга костей до да, мозга костей могут быть такими романтиками прям вообще загляденье поэтому короче как-то так спасибо вам то что вы досмотрели до конца а, если к вам не к вам здесь у нас есть спонсоры которые в принципе задают дополнительный вопрос раскладу, поэтому подписывайтесь. И а, дальше мы будем, соответственно, с вами видеться на а, других отдельных позициях. Поэтому спасибо вам. Я желаю вам всего самого наилучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Ну, давайте посмотрим. Вот такой интересный вариант. Если что, давайте так. Если у вас треугольники, то треугольники. Если у вас нет треугольников, и у вас, значит у вас нет треугольников, пожалуйста, слышим, пожалуйста, какое-то свое. Если у вас есть любовницы и тому подобное, вы о них прям знаете, в курсе, видели, застукали, это одно. Если вы не знали, пожалуйста, давайте не будем здесь заострять внимание тогда на каких-то третьих лиц и тому подобное. Потому что здесь может как-то по-разному проиграться у многих вариантов и у многих женщин. Поэтому женщин, дама, девы моей души, пожалуйста, не думай, что тебе изменяют, если... Какой-то такой момент после этого расклада ощущение останется. Почему все-таки? Да потому что ты можешь много чего начудить. А я это вижу. Поэтому давай. Здесь у нас пятерочка жезлов, туз, чаш, верховная жрица, король, королева Пентакли, дьявол. Вот давайте так. Чья любовь? Где любовь? Где любовь, где счастье. Вот если счастье это находится под названием ваш э, человек, если он находится с вами, сопит рядом с вами, здесь от вас никуда не денется. От слова совсем, вообще никак. То есть человек уже решил, что ваш навеки, э, у ваших ног. Если у ваших ног, у ваших ног, дорогие дамы. То есть здесь решение, я бы сказала, больше если ты не хочешь этого человека у своих ног, э, даже не мечтай, что человек этот отойдет. <свят> Потому что такой здесь, кстати, момент может проиграться. Кто-то здесь особо не хочет, да? вот какие-то по пятерки жезлов могут происходить, но вот как-то не тянется душа, все равно вот этот человек со мной. Если со с вами, то с вами навеки на глубочайшие навсегда и всегда. Если у кого-то треугольник, для тех, у кого треугольник. Вот не вижу, чтобы человек особо как-то, вот как-то возможно, здесь есть треугольник. Возможно, здесь есть чувство ко всем. Э, но все же, давайте адекватнее смотреть на ситуацию. Здесь все-таки дьявол под верховной жрицей. Я не исключаю третьих лиц в этом великолепном кругу. И я не особо вижу, чтобы кто-то из этого круга уходил. Но здесь король Пентаклей рядом с королевой Пентаклей. Тут пара. Поэтому, если вы любовница, и если вы загадали, я не могу сказать, что человек будет отказываться от вас. Но э, не могу утверждать, что он будет всей душой с вами. Вот я к чему. То есть здесь, как на передовой, как в, дв в, дв в двух воротах, человек будет два ворота бить, да. Если что, такое также может происходить. То есть я не вижу, чтобы человек уходил, если здесь какие-то треуголки. Но если вы одна и вы знаете и вы в курсе, то здесь ваш навеки навсегда, даже если вам это не по душе. Вот даже если вы вот в фросе, которая вот злится на этого человека, не злитесь, пожалуйста. И не проверяйте человека, здесь человек с вами навсегда и по вашу душу. А, его сотворили, чтобы, да, чтобы мучить вас. Да? Ну ладно, я шучу. Я шучу. Поэтому, если вы третий человек, я не думаю, что здесь человек бы от вас отказался. Да, на самом деле, здесь тусу чаш присутствует с Верховной Жрицей. Но здесь под Верховной Жрицей дьявол. Но также я и не вижу, что, возможно, здесь есть третье лица, откажутся также от кусочка пирога. Поэтому вот здесь. Но все-таки здесь обращено внимание короля Пентакли на королеву Пентакли. Поэтому я бы сказала больше. Здесь что человек будет с тем человеком, с кем он находится больше в паре. Но это не исключает, что мыслями может быть и в другой стезе. Если тут пара, то здесь и нету третьих лиц, вы уверены и тому подобное либо вы сомневаетесь, но при этом нет особо доказательств, с вами навеки навсегда, навеки вечный. Поэтому не переживайте. Далее у нас, какие будут действия предпринимать? Вот я поэтому и сказала. Я поэтому сказала, кто здесь особо любит, когда что-то услышит уже пугаться, не стоит. Не стоит, пожалуйста, пугаться там третьих лиц, либо наоборот какого-то непонятного, потому что от всяких пуганий как раз-таки вы можете в королеву мечей превратиться и можете порубать уже человека, даже не взойдя он домой. Поэтому здесь двойка жезлов, здесь человек может какие-то к вам... Действия делать. Может рассеивать даже ваши надежды, ваши мечты о том, что вы не одна и тому подобное. Ну, раз говорим, значит мечтаем. Это вот для тех женщин, говорю. Вы человеку можете как-то вот сломать некоторое определенное к вам желание общаться с вами. Вы немножко можете сбить человека с ног своими убеждениями. Своими замечаниями, своим холодом. Пожалуйста, вот здесь некоторое такое как ну, предрекание. да. Вот здесь я бы сказала больше какой-то такой а, момент. Вы можете человека на самом деле сбить с ног своими страхами, своими предрассудками, своими мнениями. То, что вы ждете, вы не ждете. Вы человека можете просто отбить даже желание к вам. Поэтому, пожалуйста, то есть здесь такое может, кстати, быть если что также какие действия будет предпринимать если треуголков вообще никаких нету да, то здесь в принципе вы можете столкнуться с человеческими что человек сам будет немножко мнительный, немножко он может будет сомневаться в чем-то, сомневаться, но ну, не в вас, бы я бы сказала, но в каких-то определенных делах по отношению к нему, которые, соответственно, делаются. Человек может рассказать о своих же сомнениях, я не исключаю именно восьмерка с двоечкой жезлов, в которой он, возможно, что-то ждет, что-то ожидает. Это может касаться также дел, которые особо развитие Который вот принесло какой-то плод, и он только созрел, его надо только подождать. Он может об этом, кстати, вам рассказать, а для вас это будет немного страшновато. Вот. Также он может рассказать также и о своих каких-то страхах, и, от, и спросить вашего мнения, а как ты думаешь, как у меня получится, выйдет, не выйдет. Возможно, даже человек будет спрашивать и интересоваться, а что вы чувствуете, а что вы думаете по типа, какому-либо поводу, который может тревожить самого человека. Поэтому человек может реально вас спросить, подойти, а вот как мне решить какую-то ситуацию, а как мне сделать, потому что он не знает, потому что он растерян, потому что ждать, возможно, это не его, Поэтому вот какой-то такой а, момент может проиграться именно уже по отношению к вам, если вы, соответственно, не будете разыгрывать дра даму, даму драму и мелодраму. Поэтому вот здесь... Но здесь по поводу какой-то ситуации, где э, есть определенный результат, но он, возможно, не особо тот, который ожидаем. Возможно, человек еще что-то хочет. То есть, вот вы услышите тогда, и человек захочет слышать ваше мнение на определенный его страх, на определенное то, что его гнетет. Если вас гнетет в отношениях, давайте так, если вдруг такое проигрывается, что вы как-то в негативе, что вы как-то непонятно, то я не исключаю первое, вы можете сильно надавив отбить желание, но и можете при этом привлечь его к себе к своим некоторым проблемам, если человек, соответственно, видит, что как-то приходит если видит человек что вас это сильно тр... тревожит и беспокоит то есть забеспокоиться о вас человек может если вы именно такая личность поэтому вот какой-то такой момент так что спасибо вам то что вы досмотрели этот вариант давайте перейдем к следующему варианту здравствуйте кто у нас выбрал четвертый вариант ну давайте посмотрим а что решил по поводу вас и какие будет предпринимать к вам действия? У нас здесь страшный суд, тройка чаш, паш пентакли, королева час, четверочка, мечей. Дорогие мои, если у кого на что решился, тот решился, да? А, я бы сказала здесь, что решил по поводу вас. В зависимости давайте уже от ваших ситуаций. Если вы с человеком общаетесь да общаетесь что-то делаете то э, человек для себя поменять в жизни кардинально что-то хочет уже хочется оттепель уже хочется весны хочется что-то поменять и есть именно мнение о том что хватит бежать пора что-то делать возможно для человека появился недавно какая-то надежда, свет в конце туннеля, как изменить какую-то ситуацию. Либо ситуацию с вами, то ситуацию с вами. И если эта ситуация касаема жизни человека и то, как он в ней сам в себе чувствует, то это тоже может также и касаться и такого. Поэтому, дорогие мои, возможно, также у человека какое-то некоторое пришло, пришло озарение, по поводу того, как что-то раскочегарить расчег... в своей жизни. Я бы сказала больше так. Присутствует чувство, присутствует ощущение к тому, что уже хватит страдать, пора уже в кровати и пора уже что-то предпринимать. Поэтому вот здесь ощущение того, что какого-то некоторого идеи, озарения человеку пришло, либо также совсем недавно пришло что-то, что, что а, какой-то он с помощью этого решения находит для себя выход из какой-либо ситуации. Уже и определенные а, подразумеваются какие-то шаги к этому. То есть все-таки по пажику. А, но здесь как-то уже душа изныла, уже у кого-то отстрадалось все. По четверке мечей по королеве чашу, уже хочется отцепили, хочется любви, хочется... Кому-то хочется любви, кому-то хочется ласки, кому-то хочется уже что-то сделать ради того, чтобы что-то увеличить, либо то, чтобы прибавилось в жизни. В виде детей, в виде всяких домов, бизнесов, это, кстати, тоже может идти. Поэтому у вас, у вашего мужчины пришло какое-то некоторое озарение. Поэтому, какие же будут действия предпринимать? Будет ли он хвататься за какие-то помощи и тому подобное. Дорогие мои, здесь у нас семерочка Жезлов, Ирован, Шестерка, пятерка, пятерка Пентакли и Король, Король пентаклей. Если вы, соответственно, некий человек, который он знает, что вы можете дать совет, он может к вам обратиться также за этим, чтобы вы дали какое-то свою точку зрения на ситуацию, как поступить. Если человек, в принципе, здесь я сама, ну там, мужчина, я сам, да, то человек, возможно, расскажет о, о каких-то своих невзгодах, поведает о каких-то, о, о своем прошлом, о том, что его тревожит, о том, что где какой кризис, где у него что не получается, и как что-то может быть, может быть, иначе будет. То есть вот здесь человек может какие-то действия предпринимать больше, конечно же, во благо своему, своему собственному. Но если его собственное благо зависит от вас прям напрямую то соответственно возможно также просто скажет какое-то свое мнение о ситуации и оно будет какое-то неукоснительное, поэтому ну не то что там вы там поддерживаете, не поддерживаете, но человек может высказаться, может рассказать о каком-то наболевшем, может немного поныть. если у кого-то ноет, то ноет, если за кем-то видно это, за кем-то это будет видно, поэтому ну может как-то рассказать, как-то поделиться со своим определенным горем, со своим определенным бессилием с вами, если соответственно он вам, я бы сказала, доверяет на сто процентов и считает вас доверительным некоторым для себя человеком. Который может, соответственно, чем-то помочь, либо чем-то, возможно, снабдить каким-то советом. И если мужчина чувствует рядом с вами себя полноценным мужчиной, который, в принципе... ну Если вы женщина, которая не ущемляет достоинства потому что все-таки здесь разные у нас пары, поэтому я бы сказала, такое тоже, кстати, может проигрываться. Поэтому человек также здесь, ну здесь больше дележка своим мнением, вот я думаю, будет происходить так-то так-то, вот мне бы хотелось вот так-то так-то. Если это касаемо вас, значит, касаемо вас. Но человек скажет свое мнение, человек сделает вс ⁇ от него возможно, возможное зависящее, принимать это вам, либо не принимать. Это это уже решение за вами и, соответственно, вы уже сами себе хозяйка. Поэтому, дорогие дамы, здесь человек поделится, здесь, возможно, также выскажет свое мнение, буркнет. Если у кого-то бурчит, бурчит, а буркнет мнение и все, и не будет разговаривать, то буркнет и не будет разговаривать. Если, как, если вы немножко на ножах и если у вас немного такое со скрежетом отношение проходит. Поэтому я бы сказала здесь больше какое-то такое видение и ощущение. Поэтому спасибо вам то, что, эм, то, что вы посмотрели расклад. Эм, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте обязательно, все читаем. Поэтому... И большое человеческое сцене нашим любимым спонсором, который у нас присутствует на стриме очень часто, задают дополнительный вопрос. Поэтому, если вы хотите задать дополнительные вопросы к раскладам, присутствуем на стриме, и, соответственно, статус спонсорства свои все на дополнительные вопросы мы вам оттуда ответим и рассмотрим лично для тебя. Поэтому спасибо всем, я желаю вам всего самое наилучшего, ваше читающее Таро специально, с любовью и для тебя.